Здравствуйте, дорогие друзья! С вами система видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про камеры видеонаблюдения Tiandi. На сегодняшний день я могу выделить Tiandi как отличное изображение за оптимальную стоимость денег. Вот данная камера tc 32 wm это двухмегапиксельная уличная камера на ножке. У нее отличное исполнение. Вот когда я в первый раз увидел эту камеру, я очень удивился. И мне очень понравилась эта камера. Камера имеет встроенную угрозозащиту. Пое питание. изолированное крепление, вот пластиковые ножки. Камера имеет отличное стекло. Хорошее изображение. Угол изображения 110 градусов. Разрешение 2 мегапикселя. Объектив 2,8 миллиметра. Так, значит, ну, что там с да? Зеркало, левое... BB, 30 4, 4. Производится запись на встроенную карту памяти. Карту памяти необходимо установить в гнездо. А, имеется ИК-подсветка. ИК-подсветка до 60 метров. А, кстати, вернемся вот про карту памяти. Мы изображение можем писать, как на видеорегистраторы, наши стандартные nvr по сети. А, также мы можем писать изображение на регистратор Tiandi. И тогда у нас работает э, детектор движения плюс оповещение на мобильный телефон. Э, можем просто писать на карту памяти и смотреть через приложение с телефона. Можно писать и туда, и туда, и тогда запись будет дублироваться. Это очень важно, когда есть возможность потери изображения. Также в линейке Tiandi есть купольная камера TC-C32XN. Данная камера имеет точно такие же показатели, также устанавливается карта памяти. Отличие единственное, это только ИК-подсветка. ИК-подсветка, она чуть меньше 30 метров составляет. Камера также имеет корпус, составленный из металла, из пластика. И та и другая камера позволяет эти камеры устанавливать на металлические поверхности. Спасибо за внимание. До скорой встречи, друзья!